Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости и друзья нашего канала. Я рад приветствовать вас у нас в студии творческих людей. Разрешите представиться. Я помощник ведущего канала Игоря Клёвова. Меня зовут Мульт Клёвов. Я буду вести канал и рассказывать вам о творческих людях. Сегодня представляем вашего внимания песни Андрея Лира. Шеф, на вокзала едем. Так, Поехали. Сторонам. Бордюры, кочки, то тут, то там А ехать надо, всем наплевать Когда ты ляжешь, сегодня спать Диспетчер в рацию, рычит опять На фестивальном, народ собрать Нельзя иначе, стерплю и я Таксист не может, жить без рубля Такси, такси, снова такси Желтых фонариков и ярких огней Такси, такси, снова такси Тянут по счетчику ваши рубли Мотаюсь Туда-сюда пивка бы треснуть Кругом жара Асфальт растаял, аж запекло А я все в пробке, не повезло Мне ехать надо, затрахал план Кипит машина, вот так капка, запаску надо успеть забрать Домой добраться, до спать Такси, такси, снова такси Желтых фонариков и ярких огней Такси, такси, снова такси Тянут по счетчику ваши рубли Такси, такси, снова такси Желтых фонариков и ярких огней Такси, такси, снова такси Слышишь, шеф, домой отвези! Поехали. всех ушедших, не возвратившихся домой, Сынов в России без Безбожно забранных войной. Они ушли в глухую ночь, но стол... Камнем. Застыл на миг, жизнь оборвалась, Все поплыло. фугас душмана, И нет его. Письмо Мамане в руке зажал. Он ведь всю ночь его писал. Осколок тенью мелькнул, как блик. Серега камнем застыл на миг. В пыли, в осколках в своей крови. Жизнь отдавали твои сыны. Им жить бы этим, тем пацанам, А им груз двести, да по домам. Лишь только ветер их усыпит, да над могилой ковыльшми, Им жить б этим, кем пацанам, А им груз двести, да по домам. Детишек трое уже давно Отец мамане ведь дождались И для меня другая жизнь Лишь по ночам Сереги крик в моих ушах на взрыв стоит. Он не вернулся. Не для него. Другая жизнь уже давно. Он не вернулся. Yeah. Спасибо за просмотры. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых встреч!